Добрый день, уважаемые товарищи. Наше традиционное совещание посвящено подведению итогов боевой учебы и анализу текущих и перспективных проблем строительства вооруженных сил. Темы, которые вы обсуждаете, выходят, далеко выходят за рамки ведомственных. Состояние дел в армии и на флоте. Фундаментальный вопрос обеспечения национальных интересов России защиты ее суверенитета. Внешняя безопасность – это залог успешного решения социальных, экономических, демографических, политических проблем. Без обеспечения внешней безопасности ни одна из этих задач эффективно выполнена быть не может. И не случайно, что в послании текущего года, посвященном долгосрочным национальным приоритетам, столь значимое место было уделено именно военному строительству. Период пожарного латания дыр и элементарного выживания закончился. Армия и флот вновь обретают мощь, силу, внутреннюю уверенность в себе. А главное, к людям в погонах возвращается осознание своей государственной значимости и востребованности. Соответственно, качественно в лучшую сторону меняется и их отношение, их отношение к работе и к службе. Сегодня вооруженные силы в полной мере обеспечивают стратегическое сдерживание, осуществляют активную миротворческую деятельность. Учение оперативного и стратегического масштаба, дальние морские походы становятся не исключением, а правилом. Так маневры Южный щит стали самыми крупными в постсоветской истории. Но обращаю внимание, такое масштабное привлечение ресурсов и средств должно давать адекватную отдачу вести к качественному росту уровня подготовки войск. Практически завершено формирование регионального командования Восток. Это серьезный шаг к строительству межвидовых региональных группировок войск на важнейших стратегических направлениях. Прошу и впредь последовательно работать над внедрением современной структуры и системы управления вооруженными силами. Армия и флот уже вступили в исключительно ответственный этап технического переоснащения. Только на закупку вооружений в этом году потрачено средств в полтора раза больше, чем в прошлом. В этой связи я отмечу прогресс в создании унифицированной системы толового обеспечения. Она должна обеспечить рачительное использование средств, выделяемых на переоснащение государства. Месяц назад. Я утвердил новую государственную программу вооружения, рассчитанную до 2015 года. На ее реализацию направляется почти 5 триллионов рублей. Причем особо подчеркну, из них около 80% пойдет именно на модернизацию и закупку современных видов вооружения и техники. Самое серьезное внимание следует уделить и перспективным исследовательским работам, особенно в сфере стратегических вооружений, авиации а также системам разведки и контроля воздушного пространства. Убежден, надо направлять все больше ресурсов именно на технологическое развитие армии и флота. Надо насытить их высокоточным оружием, современными средствами связи и радиоэлектронной борьбы. И, конечно, сами войска должны в совершенстве овладеть новыми поколениями техники и оружия. Учитывая предстоящее сокращение срока службы по призыву, Считаю такую задачу особенно актуальной. С 1 января 2008 года срок службы сократится до 12 месяцев. Это позволит не отрывать надолго молодых людей от гражданской жизни. Но этот сжатый период должен быть использован максимально продуктивно и для этого важно правильно по современному планировать и вести боевую учебу. Уважаемые товарищи, в этом году. Еще 19 соединений и воинских частей переведены на новый контрактный принцип комплектования. К 2008 году уже 70% военнослужащих, включая офицеров и прапорщиков, будут проходить службу по контракту. И мы хорошо понимаем, как важно создать для них достойные социальные и материальные гарантии. С учетом уже запланированных Повышение. Доходы военнослужащих до 2008 года вырастут в полтора раза в реальном исчислении. Все военнослужащие, заключившие контракт до 1 января 2000, 1998 года, в период до 2010 года, должны получить жилье. Для вновь поступающих на службу запускаются накопительные ипотечные механизмы. Все эти механизмы заработали. Я надеюсь на то, что они будут эффективно реализовываются. Не случайно, что уже сегодня реально повышается интерес к контрактной службе на, на сержантских и рядовых должностях, растут и конкурсы в военные учебные заведения. Но все появившиеся у нас новые возможности надо использовать для того, чтобы на такой благоприятной основе отбирать для армейской службы лучших, чтобы эффективно менять и облик вооруженных сил и их боеготовность. Костяк любой армии это офицерский корпус. Российские офицеры в подавляющем большинстве обладают высокими военно-профессиональными и волевыми качествами. И, что крайне важно, педагогическим тактом, патриотизмом. Однако, нужно прямо сказать, далеко не все командиры готовы сейчас проводить боевую учебу на высоком и современном уровне. Подчас не хватает еще ни достаточных профессиональных знаний, ни личного авторитета. Нетерпимо, когда воспитательная работа подменяется формальным администрированием, грубостью и равнодушием к тому, что происходит в казармах. В этой связи нужно прежде всего стабилизировать кадровый состав. Для этого установить четкие и объективные критерии служебного продвижения. Необходимо воспитывать в офицерах здоровое карьерное и профессиональное честолюбие. В целом укреплять лучшие традиции российского офицерства. Следует бережно относиться к командирам, прошедшим горячие точки, и положительно себя проявившими. Необходимо смелее продвигать по службе таких людей, более полно использовать их боевой опыт в обучении и воспитании личного состава. Наконец, сегодня очень важно высокое, высокое качество военного образования, причем на всех его уровнях, от училищ до академии. Разумеется, как и в гражданской жизни, в военной учебе крайне опасны косность, отставание в развитии самой военной науки, в методиках преподавания и внедрении инноваций. В заключение хотел бы подчеркнуть, государство и впредь будет помогать армии становиться сильнее и современнее. Работа в сфере военного строительства предстоит масштабная и очень серьезная. Рассчитываю, что все участники совещания, Ваши боевые товарищи в войсках хорошо понимают меру ответственности за выполнение поставленных задач. Благодарю вас за работу в уходящем году, за радную службу и желаю вам успехов. Спасибо большое за внимание.